Школа отчисляет ребенка на семейное обучение. Все, теперь за него ответственность несу я. вы Нет, вы? нет, проведите, проведите нет. Да, вы нет. почитайте внимательно, там внимательно. написано еще «имеет право, ребенок имеет право сдавать промежуточную аттестацию», а «имеет право а и обязан» это разные носить. вещи, никто не имеет права контролировать. Вот покажите мне слово «обязан» или там написано «имеет право». Справа? правом? Прохождение промежуточной аттестации. Право. Право Но не обязанность. Я же вам еще раз объясняю. Право и обязанность – разные юридические термины. Я могу сейчас в любой пош... другой регион уедьте, уехать. Уедьте. Удвержденных нашим уважаемым правительством. Я очень люблю бюджет Нашим уважаемым правительством. А я его еще больше ку. Анана мы вас пригласили на заседание комиссии по проведению случайной проверки согласно вашего заявления. Угу. И э, в ходе рассмотрения обстоятельств, заложенных в вашем заявлении, направлено прокуратурой Облонского района, сколько проявлений на Сейчас получается у нас проверка идет именно по обстоятельствам э, нарушения правил поведения должностных лиц администрации. Поэтому, когда вам письмо мы передавали, мы попросили вас предоставить нам аудиозапись. В чем именно заключается решение? Я включаю ноутбук, чтобы предоставить вам аудио-видеозапись. А также вы без Это ведома и согласия, и уведомления лиц, присутствующих здесь, включили иначе начали. Вы являетесь должностными лицами. Закон, закон уведомит фи... нас о том, что вы ведете фиксацию вы... аудио. Я, я должна уведомить, если я веду видеофиксацию. И Аудиофиксация аудио. разрешена. Разрешена, но закон. при упасе уведомления Нет. должностных лиц. Нет. Да. даже Федеральный и... закон о коррупции, знаете, да, такой есть? Знаю. Разрешает фиксацию действия должностных лиц. С пригодительным уведомлением присутствующих лиц. Так, Женщина. Женщина. Женщина. так Женщина. дальше, пожалуйста, предъявите, ну, можно послушать нам записи от 18 февраля и 19 В чем именно? Для начала, почему у всех присутствующих должностных лиц отсутствуют бэджики? Но у присутствующих должностных лиц отсутствуют бейджики по той простой причине, что они у нас под расходу не запланированы. А здесь присутствуют работники структурных подразделений администрации, которые распоряжением о проведении служебной проверки на основании вашего обращения включены в состав данной комиссии. То есть я не знаю, кто вот здесь сидит, да? То есть даже вот подойдя к кабинету, просто номер на кабинете, то есть нет таблички, Но это там техни находится. техническая ошибка, которая в данный момент устраняется в связи с кадром. Ну, вот для начала кто вы? Я, получается, Адилова Оксана Петровна, юрисконсульт НКУ, инфекционного обслуживания учреждений образования Роздрвинского района, и я, получается, являюсь секретарем данной комиссии. Угу. Попов Евгений Валерьевич, замглавы зам администрации Роддорского района, курирующий социальную сферу района. Также присутствуют члены старшие. Главный, заведующим сектором семьи и формы воспитания, отдела по делам несовершеннолетних журналирует зам главы администрации по административным вопросам сегодня по Владимиру Викторович и юрисконсу заведующий, заведующий специалистом по обеспечению административно-правовому Герасиму Кольку, Просто я так зашла, я что бэджиков нет, то есть кто что сами понимаете, да, со стороны человек заходит и ну, достаточно того, что мы представили, что мы члены комиссии. Ну, вы уже, да, сейчас представились. То, -то, то есть, после того, как я спросила, кто Давайте находится в кабинете, я не прирекаюсь. Пожалуйста. Вот, видео, как приходило. Здесь проживают дети, в данный момент... В данный момент у нас есть э, информация со школы, что вы нарушаете права ребенка. А Каким обучим. образом? Со ваш школы? Ваш ребенок не посещает. А мой заводит. ребенок находится на семейном обучении. Покажите документы. На основании где? Задавать... В какой школе? Задавайте вопрос. В Чарноморской. Черноморская, черноморская нам пришел приказ о том, что ваш ребенок отчислен. Да, отчислен. на основании Нет. моего заявления. Потому отчислен. что переведём... В данный момент нигде не обучается. Он на семейном обучении? Нет, не на чистом. В отдел том, образования задавайте вопросы. Я вам еще раз повторяю. Черномолская пришло о том, что он начислен. Приказ это от школы, угу. правильно? Школа, да. правильно. правильно. Я пришла, написала заявление, что прошу отчислить моего ребенка в связи с тем, что он переводится он на отчислен. семейное обучение. Нет, правильно. Здесь не переведен. Он отчислен со да. школы. Дайте мне приказ, что вы обучаете его на дому. Дайте мне основания. Где приказ, что он зачислен, переведен на семейную форму обучения? Я больше у вас В не образования. Отдел образования прислал мне вот что это. Он не отдел да. Это отдел образования? Это школа. А вот это у них мое заявление. Предоставьте, пожалуйста. У них лежит мое заявление. Вы заявление вы написали. А у вас есть о переводе? Не нужен, Покажите мне. Приказ. Мне нужен приказ. Каким образом приказ? Школа Нигде как отчисляет, так школ... и зачисляет. Школ... Переводит на семейное нет. образование. Школа да. не зачисляет на семейное школа обучение Школа переводит приказ. Это не имеет отношения к семейному обучению, а имеет. Нет. И вы должны мне Нет. показать приказ, что у вас ребенок обучаем. В данный момент. Ваш Я ребенок, должна быть да, приказ. Как как мама. Я да. должна создать приказ? Нет, вы должны взять в отделе образования, что ваш ребенок переведен на семейную форму обучения. Нет. Да. Чем это регламентируется? Наталья Валерьевна, мы уже здесь. Или? То есть от меня просто документы, которые не мы не по закону могут быть. Выйдите встретить это вы на ну, Предоставьте, пожалуйста Чем это Ну, тем же приказом, которым на Таким же, как и на что откройте, он отчистит, отчистит Откройте сочного. федеральный закон. Давайте пойдем сейчас к вам с вами, К начальнику отдела образования угу. И он вам откроет закон и покажет угу. Где прописано, что вы должны У вас должен быть приказ о том, что вы переведены На семейные формы обучения Откуда приказ будет, если Пойдемте я пришла В отдел образования, в отдел образования город, Поселка Черноморская Написала заявление, что я перевожу ребенка На семейное обучение на основании этого моего У вас заявления. Приказ, вас отчислили. Правильно. Ну, на основании а также моего заявления. В связи заявления, с тем, что он может, я скажу, вы меня слушаете. Может, я, скажу, я вас слушаю. Я вижу, как вы меня я слушаете. Вас слушаю. Вы меня перебиваете. На основании Идемте моего. Я дело заявления. образования вам покажут законодательство. Вы меня выслушаете или нет? Я еще раз говорю. Пойдемте вы в этом образования. Вы меня выслушаете. Слушаю вот, вас. Внимательно. На, на основании моего заявления школа отчисляет ребенка на семейное обучение. Все. Теперь за него ответственность несу я. Покажите мне приказ, он переведен на семейный формук. Покажите Какой мне приказ, приказ? что Нет. он переведен Покажите мне, документы. Покажите мне документы, в которых вы Пожалуйста, написано, в отдел образования, там есть приказы всеобучия, и вас Дай, ознакомят. Присылайте мне, присылайте мне официальную повестку, заказное письмо. Я официально вам говорю, что мы будем предпринимать меры в связи с тем, что вы нарушаете ребенку право на обучение. Докажите. В судебном ты... порядке докажем. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Я вам серьезно говорю. Я вам тоже вы серьезно говорю. Вы нарушаете в данный момент... Нет, вы ребенка не обучаете. Ваш ребенок на сегодняшний день не приступил к обучению. у на ребенок на форме. семейном обучении. Покажите, семейное покажите обучение приказ. никак не регламентируется. Приказ, покажите, пожалуйста, что он переведен на семейную форму Вы понимаете вообще? Я понимаю. Семейное покажите обучение. Что такое семейное обучение? я на себя беру. Что он переведен на семейные формы обучения? А покажите что такое приказ. семейное обучение? Вы знаете? Знаю. Что? Ну я не обязана вам экзамен сдавать точно так же, как и вы мне. Так Поэтому вот я, я объясняю, говорю, пожалуйста, так, в отдел образования. Отключение. Идемте Это... в отдел образования. Вы называете Где... повесткой? Мы повесткой не вызываем, мы несут. Мы органопеки. Из, отдел... Из отдела образования. Пусть... Пусть отдел образования пришлет мне пригласительный, или я не знаю, как хотите, называть. Да. И я приду. Кого не тронет, заходите, подходите. Мне не кажется, я говорю, не тронет. Подходите. Собака не Нет, тронет, она тронет только во дворе. Нет, дело в том, что так если так. вот, учитывая то, что ваш ребенок отчислен, вы тут прикреплены, вы приходите, допустим, в любую школу, там, первую или вторую, они вас зачисляют и вы тут же... Они зачисляют для сдачи Подождите, промежуточных аттестаций, которые являются быть добровольными. Быть он да. не должен быть нигде закреплен. Нет, он должен быть закреплен, Нет, он должен быть закреплен Нет. при школе и вы пишете на семейную Нет. форму обучения. Я вам еще раз объясняю, что так школу так пишется... должен был документ, чтобы вы написали, что он на семейной форме. Обучение. Вот я в, в Черноморском а, с... а на каком так... основании числе ребенка из школы вы не задавали вопрос Черноморскому даже... и 19 числа там аудио, а, там, аудио а, там аудио будет да я начальнику не отдела образования приносила можно будет ее попросить принести да сейчас прослушать да, это, в принципе, вы как присутствовали при этом разговоре, для вас очень важно. Здравствуйте. Здравствуйте. Я пришла. Спасибо, что вы пришли. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Михайловна, нам сейчас обсудит с вами вопрос по поводу обучения ребенка вашего. Хорошо? Хорошо. Найди, еди. Давайте, Давайте Олег, вы перешли на семейное, семейное обучение. обучение. Да. При какой школе вы работаете? Поэтому я направлюсь. не работаю при школе. Я поняла. С ребенком кто работает? Какая школа в Черноморске работает с ребенком по семейному Вы обучению. вообще закон по семейному обучению? Да, конечно, знаете? я этим занимаюсь, поэтому ко мне вас направили. Поэтому вот. я спрашиваю для того, чтобы ребенок находился на семейном образовании. Что значит это семейное обучение? Расскажите мне, как вы его понимаете, как раз вы это, знаете. вопрос. Ну, это вы готовите своего ребенка для Правильно. того. Тогда какой, какое какое отношение имеет школа, если я готовлю ребенка? Ну, при школе вы должны получить. Нет, семейное Хорошо, образование это полностью ответственность лежит на родителях. Для этого оно и называется семейное обучение. Я поняла. Оценки, как вы собираетесь получать ребенка? оценки Есть такое понятие, как анскулинг, да? да? И да. есть еще второе там понятие. Вот у нас сейчас происходит анскулинг. То есть на момент, когда ребенок пойдет сдавать э, не ЕГЭ, а как оно там в девятом классе. Да. Для этого он должен получить 7 8 9 класс. Да. А сейчас а он, будет. по идее, должен был посещать только третий Третий класс. Где он Опять же. Класс? Он нигде не посещает. Если бы он ходил вообще в общую образовательную школу, он бы числился в третьем классе. Читать техничку. Мне это не надо. Мне да, если надо, я надо будет я поняла, читать я, в интернете. Я правильно поняла. Черноморский район вы предопределили, то что в ребенок находится. на В Черноморском районе я пришла. Как того вот. Отдел был, образования. Да, вот шаг первый. Да, уведомить да. органы управления образованием. Да. Да. То есть я пришла в отдел образования Черноморского, написала заявление о переводе ребенка вы на семейное... Послушайте меня, что день. я сделала. Я написала Там в отделе... Написано, вы же читаете, я же говорю, я написала в заявление в органах... Э... Образование Черноморского написала заявление, что я перевожу ребенка на семейное обучение. Они мне это заявление приняли, отправили меня в школу. В школе я на основании этого заявления написала заявление отчислить моего ребенка. Так, понятно. Они отчислили, Вы отдали мне... Заявление какой? Я нигде не закреплялась, потому что закрепляются только Живете для дачи. Я да. живу здесь. Значит, вы на территории закрепления нашего Раздольянского района. Но, Сейчас. Но закрепляется да. ребенок. Для... Для... Еще раз повторяю, вы с Черноморска уехали да. перевели ребенка на семейное образование. Да, так. Да. Для того, чтобы ребенок еще раз повторяю, обучался на семейном образовании, вам в обязательном порядке нужно каждый год проходить. Промежуточную аттестацию? Обязаны нет, вы? Нет, нет. промежуточную аттестацию? Да, вы нет, обязаны. Нет, почитайте внимательно. Там внимательно. написано, еще имеет право, ребенок имеет право сдавать промежуточную аттестацию. А имеет право а и обязанность разные спросите. вещи. А как мы будем знать, что у вас ребенок, вы его обучаете? А я вам еще раз объясняю, что право и обязанность это разные юридические понятия. Я с этим вопросом уже воевала в Черноморском. И? И? И? То Они то сказали, извините, простите, ребенок, вас, нигде не да. мой ребенок находится на семейном обучении, я отвечаю за его обучение. Да, как ребенок. я его буду проводить? Никто не имеет права контролировать, ни отдел образования, ни школа, никто. То есть ребенок должен получить образование, то есть меня спросят. Когда? Когда ребенку надо будет сдавать э, не ЕГЭ, Когда ему а это нужно этот... сдавать в седьмом классе, в третьем классе, во втором классе промежуточную аттестацию. нет. Почитайте, да. откройте, где написано про промежуточную аттестацию и написано, что обязан. Вот покажите мне слово обязан. Покажите. Откройте ваши документы. Ну вот откройте сами, откройте и найдите слово, где слово обязан написано, или там написано имеет право. Вот это, в принципе, закон. Семейное образование. Что оно собой представляет? Вот видите, общего среднего с последующим прохождением промежуточной или государственной итогов, осуществляющей образовательную деятельность в организации. Ну где написано, что обязаны? А где написано? Покажите мне слово «Обязан». Вот у вас что такое семейное образование? Ну, покажите мне слово «Обязан». А почему оно должно быть слово «Обязан» здесь написано? У вас семейное образование предполагает вот, прохождение вот. промежуточной дистанции. Предполагает. То есть это право ребенка проходить. Так же самое, порядка. как детский сад. Мне органы опеки рассказывали, что мои дети обязаны посещать детский сад. Я говорю, а что вы делаете подмену понятия? вы не путайте. Я вам объясняю детский еще раз, что... Детский сад и не путайте школу сейчас. Так, я вам объясняю, что аттестация – это право ребенка, но не обязанность. Право. Если вы не можете разобраться, давайте звать юриста. Вы обязаны давать своему ребенку образование. Это уголовная ответственность уже ваша. Я, я даю образование. Нет, вы не даете. Я даю. Ваш ребенок сейчас не прикреплен. А не он не, будет, не обязан. Обязан. Нет. потому что Нет. вы обязаны Нет. проходить промежуточную тестикулограмму. Не обязаны мы. Обязаны. Давайте юриста да. зовите. Я вот сижу рядом. Вы юрист? Да. юрист. Да. Открывайте вы закон про обязаны обучение. Обязаны промежуточную Понимаете, что вот это подзаконный акт, рекомендация. Открывайте законы, читайте, что промежуточную тестацию вы обязаны проходить, потому что Если как вы не можете определить закон, мы бы вас не вмещали, и что потому вас, что когда вы придете, будет. простите меня, в 16 лет в 9 класс. То, а мы можем, мы, мы, мы можем и не приходить, мы можем воспользоваться. Обяз, Дайте я скажу. Для начала, обяз, для начала давайте проявим то, что вы, вы, вы на данный момент вы государственный... Государственный... Еще раз, вы у нас на территории проживаете и ваш ребенок нигде не обучается. Да. Мы получили приказ о том, что ваш ребенок с школы, в которой он обучался, отчислен. Никакой школе он больше не прикреплен. А как же мне отдали документы? Если... Вам отдали, потому а что вы уже из этой школы. А вообще-то а вообще отдаются документы, если делается нет, перевод если... со школы нет, в школу. Вы не перевели со школы Правильно, в школу. на основании того, того, что у ребенок ушел, правильно. Нет, и нет, школа нет, никакого нет, отношения не имеет. Не, не имеет правильно. тот регион, в котором вы приехали. В данный случае вы приехали к нам. И я мы могу сейчас в любой ваш... другой регион уедьте, уехать. Уедьте. И уезжайте. я прикреплюсь к школе, когда мы посчитаем. Мы должны пойти, сейчас прикрепиться к школе. Послушайте, для того чтобы я знала в какой школе и где я буду подавать о том, что вы здесь живете и на самообразование обучаете своего ребенка, потому что там написано о том, что в законе, если родители, то есть если ребенок проходит промежуточную аттестацию и получает не аттестацию, то его обязаны вернуть в очную форму обучения. Вам закон открыть сейчас. Давайте открывайте. Будем вместе читать. Да. Где написано, что имеет ну, право? Будем. будем вместе читать. То есть получается нам сейчас сделать себе это на комиссию, рассмотреть да, на комиссию. Да, я да. услышала. В пятницу у нас комиссия, я вынесу этот вопрос на рассмотрение. В пять минут значит будем есть пакет документов с обучения инсекции, системы учреждения района. Заняю, вот написано. Обучение в форме семейного образования и самообразование осуществляется с правом. Вы хотели право. С правом прохождение промежуточной аттестации. Право. право Но не обязанность. Я же вам еще раз объясняю. Право и обязанность – разные юридические термины. На сегодняшний день факт налицо о том, что вы, будучи на территории Розовенского района, управляете в районом. района не уведомили о, о семейной форме образования. А нигде да? не сказано, что я переезжаю из региона в регион, обязана бегать по всем школам и уведомлять, обязаны что у меня ребенок на Если там вы ушли, там вы нигде не учитесь, да. и ни в какой школе не прикреплены, и не сдаете ни в какой школе промежуточную дистанцию, значит, вы обязаны тогда уведомить нас, потому что вы у нас здесь сейчас живете, о том, что ваш ребенок находится на самообразовании. Каким образом, я, я, вас каким образом школе, я должна была вас уведомить? Точно так же, так я там ничего. написала заявление, все, нет, что ребенок там, у, убыл на СО. То есть нет, по всей территории Российской нет, Федерации. Нет, нет, именно на нет. той территории, на которую вы фактически проживали. проживали сейчас проживали. вы из Черноморска уехали. Вы приехали к нам, значит вы должны поставить нас в известность. То есть мне да? надо опять повторно да. писать заявление, да. что... Зачем заявление, мне не надо. Вы ну Все, я вас уведомила, что у меня нет. ребенок на Вы даете СО. уведомление в письменном виде мне. Ну, давайте я вам напишу, что ребенок на семейном обучении. Нет, я вас должна прикрепить к школе, вы понимаете, эту школу. Нет, вы не обязаны. Нет. Обязаны. Вы нет. не единственная в Росдоменском районе. И поэтому У меня одиннадцать человек учится на семейном образовании. Я единственная, кто изучает законы и пользуется ими. Ну, конечно. Ими. Девочки, конечно. Не сдите себе. А -а -а. себе, хорошо? А -а -а. Ну все понятно. Здравствуйте. Спасибо, Михайловна. Угу. и все. Хорошо. Все, хорошо давай еще с меня Жду. Да. Ну что правильно, тогда вторая школа подняла панику. Она неправомерно подняла панику. Не правомерно. Нет. Подняла панику. Ну единственное, что она сделает запрос еще, если э, ей дадут. Черноморском ответ в администрации уже о том, что вы действительно припределены какой-то школе непосредственно. пусть Я нигде не, не прикреплялась, пусть... потому что... мы только ушли. Мы ушли на семейное Сошло. обучение. То есть дается право проходить аттестацию. То есть я не вижу смысла пока проходить аттестацию. Я планирую перевести, зачислить ребенка в онлайн школу. Там проходить Какую все аттестации. Московскую. Ну. Сейчас помню этих онлайн школы. Я Зачисляй. сижу и определяюсь. Зачисляйте. Ну. Зачисляйте. Зачисляйте? То есть я не обязана прикрепляться к, к конкретно какой-то школе. На данный момент вы нигде не обучаете своего ребенка. У меня ребенок на семейном обучении. Нет. Да, это как это нет? нет. Потому что как никакой это информации нет? у нас. Как это обозначить? нет? Пожалуйста, как это, нет. Как это не на семейном У нас вы, у нас очень на никакого участвуем. документа. У вас ребенок. У вас есть разрешение, согласование, а управление образования Розовинского района. Покажите мне, пожалуйста, требования. Которого... Законные требования, что прежде, чем ребенка а че перевести себе, на СИО. А подождите, а чем вы сами себе противоречите? Вы находились на территории Черноморского района. Вы сочли нужным в соответствии с законом пойти написать заявление. Правильно, а я перевела исход. ребенка на СИО. Правильно, ну. но вы же не остались проживать на территории Черноморского мы района? Мы там еще проживали больше полугода после того, как я перевела ребенка на СИО, а потом мы переехали сюда, вот, в конце лета. мы переехали на нашу территорию. Да, и что дальше? А в связи с переездом к наш район вы должны были такую же самую манипуляцию. Опять прийти написать да, заявление, я что я прошу перевести ребенка на СО. на СО, потому что фактически несовершеннолетние, которые обязаны получать образование, у нас находятся, а информации от них, о них и о форме ихнего обучения в Раздорлинском управлении образования никакой нет. Так вы можете запросить Черноморскому. Мы запросили, мы мы нам сказали о том, что нет. вы не... не числитесь там. Правильно. Мы на основании мы чего, чего мы не числимся? Вы задали вопрос, на основании чего мы не числимся? На основании того, что мы перешли на семейное образование. Ну и все, тогда в чем вопрос? А у нас мы не встали на семейное образование. Вот в чем вопрос. Вы, нет, нигде не прописано, что при переезде с места на место мы должны где-то что-то каждый раз отмечаться, что ребенок на СОА. Девушка, покажите вы, конечно, мне, пожалуйста. Извините, покажите мне. Вы когда мне, в комнату, вы каким законом пользуетесь? Покажите мне умеете. закон. Я ну, вам подождите. даю те приказы, которые есть у нас. Где написано что? Да, Переместите. Пере, пере, Я вам даю те приказы, которые там. написаны у нас. Я не знаю, сменили вы там, или нет, или вы просто уехали с региона, и вы были с территории закрепления. Это совсем другое. Вы были еще... В тех нормативах, которые вы мне сейчас раз, давали, вы там написано сейчас на нашу территорию закрепления. Если вы хотите, на нашу территорию закрепления, на нашей территории закрепления, обучаться в форме семейного образования, будьте добры. Ребенок числится мне, на семейном обучении, не обучается. Не путайте, пожалуйста. Нет, на территории. Хорошо. Желом. Подойдите, пожалуйста, ко мне. Вот сейчас. Я вам дам уведомление если вы собираетесь проживать на нашей территории. Ну, пока я у нас да. в обязательном порядке вы будете закреплены за школой. На основании вы чего? Туда, на, на основании наших документов. Каких? Потому что, еще раз повторяю, образование это пол, э, на полномочия, основании каких раз, документов? полномочия на основании закона да, в образовании. Да, что имеют право место, ну. сдавать аттестацию, но а не обязанность. На нашем на нашей территории обязаны сдавать эти статусы. Это потому что да. вы так решили. Еще Это раз. называется самоуправство. Это уголовная нет. ответственность. Нет. Да. Нет. Да, Еще раз. А Докажите с... вы ее сначала. Вот Это суд доказывать. будет доказать. Да. Да. Вот, вот я в суд приду. Вот я в суд приду и спрошу придет, у судьи. Обязан да. и имеет право. Разные да. юридические да. понятия да, или нет? Вы обязаны проходить каждый год промежуточную ситуацию, чтобы ребенок. Нет определили, что он закончил седьмой класс, что он закончил нет, он восьмой класс, что нет. вы выполняете свои обязанности. Я выполняю свои нет, обязанности. В данном случае нет. В данном случае вы находитесь на Это вы так решили, вам да. так захотелось. Вы находитесь на нашем Это называется и ваш ребенок нигде не обучается. Я вам еще раз говорю, что с так. вашей стороны это Хорошо, происходит мы самоуправство. Тогда соберем комиссию и посмотрим уровень образования вашего ребенка. На основании чего? Как на основании того, что есть закон об образовании, который говорит, что родители обязаны. Ребенку давать полное среднее образование. Угу. Так, пока вы не даете никакого образования это обязанность, за которое за этой обязанности Если промежуточную тесацию ваш ребенок не пройдет... А он не обязан ее обязан. проходить, еще раз я вам говорю. Нет, не обязан. Он имеет право, но не обязан. Я поняла, разговаривать бесполезно, поэтому, пожалуйста, на комиссию подаете документы? Да, я уже услышала. Я завтра приготовлю на комиссию. Там доказывать будете обязаны. но не Где вы должны должны проживать и как должны обучать своего ребенка. Все? Да, все. Самое видно. В общем у меня вопрос, если вы позволите. У нас по статье 63 Закона об образовании в Российской Федерации. Образование, ну все программы образования, они являются преемственными, то есть, ну, сводом. Федерального государственного там, там, общеобразовательного стандарта дошкольное образование, которое у нас самый последний был видео. То есть начальное общее образование и основное общее образование. То есть проходить государственную итоговую аттестацию вашему ребенку однозначно. В 9 Сейчас ответ принесут, я зачитаю. Сейчас принесу распечатанную. Тем временем хотелось бы зачитать, тут вот, вот у меня есть ответ от П.П. Чернявский. Немножко по другому вопросу, но суть от второго. Ну, он писал, что в соответствии с частями 1 и 2 статьи 15 Конституции Российской Федерации, Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу. Прямое действие применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и закон. То есть это вот ответ начальника отдела образования, тоже человек там обращался, то есть неважно какого, то есть федеральные законы едины для всех. Уважаемый Евгений Валерьевич, прошу обратить внимание на шапку, бланк какого региона. Оксана Юрьевна настаивает на правоте своих слов согласно первому абзацу данного, данной распечатки письма. А дальнейшие указания до предпоследнего абзаца Оксана Юрьевна во внимание не приняла, в котором черным по белому сказано, что порядок и сроки проведения промежуточного статистации устанавливаются локальными актами образовательных учреждений, которые, соответственно, mm -hmm. 1073 фазе являются самостоятельными, сами разрабатывают и принимают нормати... локальные нормативные документы, регулирующие уставную деятельность. То есть это когда человек приходит в школу и пишет заявление о прикреплении ребенка для сдачи ПА, он не может требовать Проведение ПА на своих условиях, то есть вот это и прописывается э, что, что, что, дело, -то что -то согласно второго абзаца в том случае, когда учащиеся имеет желание получить аттестат в среднем общем образовании, ему необходимо пройти государственную итоговую аттестацию, которая допускается учащиеся, не имеющие академические задолженности, то есть прошедшие все промежуточные итоговые аттестации. То есть тот, кто желает. Однако, обращаю ваше внимание, что в соответствии Правильно. с семянным годом что вы обязаны обязан. дать своему ребенку Правильно. полные 9 классов. А 9 классов документа получения ну, ребенка в Ну, будет... 63 е семянного полюса что что получение основного общего образования является обязанностью. Даже вот в статье 43, да, есть в Конституции написано, что... Основное общее образование обязательно родители или лица, замещающие, обеспечивают получение детьми основного общего образования. Обязательно. И, ну, да. Ребенок в, в 9 лет уже должен иметь среднее образование? Не в 9 лет ребенок должен иметь. Однако вами же, как вы и писали в своем обращении, который, а, результатом которого мы проводим сейчас в настоящее время заседает комиссия, Получается, вы сами ссылку сделали на пункт 5 статьи 63, в котором сказано, опять возвращаемся к уведомительной части о, форме, о выбранной форме получения образования. Органы местного самоуправления, муниципальных районов и городских округов ведут учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований и форм получения образования определенных родителями. При выборе родителями детей формы получения общего образования, в форме семейного образования, родители информируют об этом выборе орган местного самоуправления муниципального района, на территориях которых они проживают. Вот вами четко процитирован пункт 5 статьи 63. Однако, Оксана Юрьевна, я обращаю ваше внимание, что ни по контексту самого 273-го ФЗ, ни по контексту 131-го закона об образовании в Республике Крым нигде нет оговорки, что это делается исключительно раз в жизни, при единоличном, и нигде нету оговорки, что переезды с одного региона другой муниципалитет или городской округ заявления, уведомления подобного рода больше не подаются. А где есть оговорка о том, что когда меняется место жительства, я, мои действия. Доверяю. Оксана Юрьевна, обратите внимание, при выборе родителями, правильно, я в районе, вы фактически проживаете на нашей территории. И я то, что ребенок выживает ваш... на морском районе, пришла в отдел образования, уведомила их, что мы переходим на СИО. Далее в законе нигде не сказано, что если я меняю место жительства, я должна опять прийти в отдел образования и произвести какие-то там манипуляции. Оксана Юрьевна, обращаю вас еще я раз Я Вы при выборе я выбрала. формы уведомляете 2019 органы. 2019 году При выборе формы о получении образования ребенком вы информируете органы местного самоуправления, на территории которого вы живете, проживаете. Так мы В настоящее время вы на какой территории проживаете? Как я же вам сказала, запрашивайте у Черноморского. А даже в я же еще заплаты, раз прошу, я должна это... опять прийти написать заявление, вы что переведите меня в меморье. Вы не переведите, а вы уведомляете орган. Покажите, где в законе это прописано. Весь пункт 5 шестьдесят 63. Информирую о выборе формы Так обучения. мы уже выбрали в девятнадцатом году. Но Это на территории Черноморского, Черноморского района так, вы вот не проживаете на сегодняшний покажите день. Покажите мне закон, где написано «при смене места жительства». Хорошо, Оксана Юрьевна, идем, идем методом противного. Покажите мне в законе, или хотя бы укажите, где мне искать, в котором сказано, что подобное за органов местного самоуправления при реализации вопросов местного значения предоставления гарантированной Конституции общего образования всем детям сказано, что уведомление о форме о выборе формы получения образования подается только один раз. Давайте да. не, давайте методом отобраться. Ну так вот там написано, уведомить, я уведомила. Органы, местные. Мы же не меняли Поменяли. Вы даже не износили. Форму образования мы не меняли. Оксана Юрьевна, вы поменяли муниципальный округ. Но форму образования мы не меняли. Вы округ. В законе не прописано, что если мы не меняем форму образования что я должна уведомить. Оксана Юрьевна, это если бы вы на территории Черноморского района из одного села, поселка переехали в другой, но на территории Черноморска данной был, потребности не возникло, и ее бы не было. Так я же вам говорю, а поскольку... пошлите мне закон, ну где написано? Ну вот, Оксана Юрьевна, вы что сами происходит? ее написали. Так вот я уведомила отдела... На территории, Черноморск которых я вы у нас сейчас живете. На на так хорошо, я с теми, я должна прийти, опять написать заявление, переведите моего ребенка на СИОН, находясь на СО, переведите моего ребенка на СО. Так получается? Оксана Юрьевна, не переведите, а дело в том, что поскольку органы местного самоуправления в лице структурного подразделения администрации Разумского района, в лице отдела образования ведет учет детей, нуждающихся в предоставлении общего образования. Да. У нас ведется учет всех детей от 0 до 18 лет. Мы ведем учет, кто где учится, кто на каких формах обучения. И если дети покинули муниципальное общеобразовательное учреждение и пошли учиться в ПТУ или колледже, мы так это ведем учет. Погода детям не исполнится полных 18 лет. Хорошо, вопрос по-другому поставлю. Черноморская тоже учет ведет? Черноморская, да. Хорошо. Дальнейшие их действия. Когда я переехала обратно в Разумевский район? Дальнейшие их действия. Я у них так же самое числюсь на СО? Нет. Может, написано, что было? На СО? Нет. Фактически, с о... есть, а у них отметили они на село, что пришел ребенок? Нет, а, село, и все, да? но дело в том, что в соответствии с 273 федеральным законом, форма учета детей, нуждающихся в предоставлении образования, осуществляется у нас на основании в соответствии со следующим порядком. Образователь... общеобразовательные учреждения у нас закреплены за населенными пунктами, за улицами. Общеобразовательные учреждения Они ведут учет детей от, 6, от 7 лет до 18 Которые проживают на территории Ихнего закрепления И получается в ходе осуществления Мониторинга всеобуч Был выявлен ваш ребенок Который обучающимся Ни одной из Общеобразовательных учреждений Не является в ходе этого Мониторинга И плюс вами документы О том что у ребенка вы, на основании вашего совместного выбора с при учете мнения ребенка выбрана форма обучения семейная которая у нас предусмотрена информации в отделе образования который ведет этот учет детей у нас нет то есть вот. мне надо поехать в моря а взять к серокосмена вам? нет нет нет то что обращаю ваше внимание что у нас своя форма уведомления органов разработан Так я когда приходила, сказала, давайте я вам заполню, что мой ребенок на СОО. Вы начали требовать, что мой Правильно. ребенок обязан а а приходить как... к школе. Да, потому что. Так это противоречит федеральному закону. Оно не противоречит. Противоречит. Потому что имеет право и обязанность это разные юридические термины. Оксана Мы, Юрияна, как юрист, должны прекрасно я юрист понимать. Я, как юрист, это все прекрасно понимаю, но почему-то вы сами себе начинаете противоречить даже в, в мне 273 В чем я противоречу? Хорошо. Оксана Юрьевна, скажите, пожалуйста, при выборе семейной формы обучения ребенка, получения среднего полного образования, это на базе 9 классов, вами, во-первых, в соответствии с пунктом 5 статьи 63-273 фаза, не осуществлено уведомление органов местного самоуправления о форме обучения вашего ребенка, который подлежит охвату общего образования, обучению. Во-вторых, вами не подано уведомление о том, что ваш выбор – это семейное обучение, и что вы несете на себя ответственность. В настоящий момент получается у нас ребенок, как бы без всяких доказательств на лицо факт нарушения прав ребенка на получение общего образования. Но при этом в законе нигде не сказано, как я должна уведомить, меняя место жительства. Оксана Юрьевна, ну, не, ну, не ну, не таки можно. я же обращаю ваше внимание, что ну, вы... Давайте, писали... Значит, раз у нас вот такая конфликтная ситуация, давайте подавайте на суд, пусть суд разъясняет, Оксана кто Юрьевна, прав, кто виноват. На суд нарушаю здесь? я права ребенка, не нарушаю, выполняю я свои родительские обязанности, не выполняю, давайте будет решать суд. Оксана Юрьевна, ну, во-первых, защита прав и интересов несовершеннолетних, она рассматривается не только судом, но еще и также комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в ходе выявления ненадлежащего воспитания, развития и обучения ребенка. Часть 1, 5.35, КУАФА. Невыполнение по 63-й статье Семейного кодекса. Сейчас налицо, получается, да, возможно, у вас все было правильно в соответствии с законом сделано, пока вы проживали на территории муниципального образования Черноморский район. Одна после переезда на территорию проживания. Муниципальный, образ... муниципальный образование Раздольнский район Республики Крым Вы данную свою обязанность уведомить органы местного самоуправления Но не прописано в законе, Но, Юрия, что я не... должна повторно уведомить. Но и нигде не сказано, что вы должны это сделать один ну, раз закон, и справа Закон не я писала И не я для ну, этого так нас что поводит? тогда делать? Давайте подавать в Конституционный суд задавать а, вопросы, разъяснение действия закона. Здесь Конституционный суд как бы за разъяснением никто его даже рассматривает. Но вы понимаете, что с моей точки зрения, да, то есть я вижу явные нарушения со стороны э, должностных лиц. Простите, это ваше субъективное, позвольте мне, потому что вот мы с вами даже по, по пункту 5 статьи 63 фазы ходим, и я вам цитирую четко-конкретно закон по буквам. Извините, ну, да. как буквально? Вы редкая. со мной соглашаетесь, что я уведомила о делопроизводении? Куда вы проживали на территории Черногории? Ну я уведомила. Черногория. По закону я. Органы местного права. самоуправления. Ну я где вы за... ранее. Ну вот согласно вот этому закону да. я поступила. Первая часть да. Но да. сейчас я проживала. Ну, там же не нас... написано, что при смене места жительства я должна поступить Но, вот местного так, местного так, так, так. прописано на территории, которой проживали. Не Вы понимаете, что нигде в законе не прописано, что если я меняю место жительства, как я должна действовать дальше? Оксана Юрьевна, там и окончания стоят органы местного самоуправления, на территории которых проживают. В настоящее, время. Mm -hmm. в настоящее время вы проживаете на территории муниципального образования. Так вот я вас деле. еще раз спрашиваю, я должна прийти написать заявление, переведите повторно моего ребенка на своего, Уведом так о, как вы не уходили. с такой-то, такой-то ребенок, такой-то, такой-то число, месяц, год рождения, ранее обучающийся или с такого-то года обучающийся на семейной форме, мы проживаем там-то, там-то, ребенок... Так получает... а почему, когда я в прошлый раз ко мне к вам приходила... От меня требовали. Мы сейчас вам дадим. Уведомить. Идите, прикрепляйтесь да, в школе. Потому что это что... не есть уведомление. Хорошо. Это уже есть принуждение. Нет, Оксана Ильина, а Теперь ответьте на следующий вопрос. Я смотрю, вы 273 наш проштудировали. А скажите, пожалуйста, как вы планируете? Если вы не будете скреплены ни за одним общеобразовательным учреждением, вам не просто общеобразовательное учреждение надо, а именно то, на базе которого создан пункт приема экзаменов. Как вы ходим, ну, года летят быстро, ребенок у 9 класс, ему сдавать экзамены, ему получать аттестат об основном общем образовании. Как вы думаете, с февраля месяца идут там тестирование, сочинения и все такое прочее. На каком основании ваш будет ребенок допущен? Чем, что будет служить основанием об отсутствии у него академической задолженности? За Девятый класс. За какой девятый? Девятым ему сдавать, Я Оксана почитала. Юрьевна. Я у него за каждый курс, этап обучения. Должно быть аттестация, что навыки соответствуют ФГО саму установку, утвержденных нашему уважаемому правительству. А это четвертый насос господина Пржаевна. Нашему уважаемому правительству. Я очень люблю бюджет. Нашему уважаемому правительству. А я его еще больше ку. Утвержденных нашему. Уважаемым правительством Но простите, а как вы докажете Вот у вас сейчас ребенок должен учиться в третьем классе Год он у вас уже на семейной форме обучения Документов За каким образовательным учреждением Кто ведет обучение Или лицо, с которым вы заключили Понимаете, у вас на сегодняшний момент Нету Нет законодательного, что я обязана вам что-либо Предъявлять как происходит форма семейного обучения, что происходит? Нас не интересует ваши так методы. Я, почему нас... я с вами должна делиться своими планами? Вот объясните мне, пожалуйста, вы на нам... каком правовом основании вы требуете от меня поделиться с вами моими планами, моей личной жизнью личной жизни моего ребенка, которая защищена за счет Как мы убедимся, И что дали, дальше? А я что ему не даю? А каким образом вы это докажете? А я вам не собираюсь ничего а не доказывать. доказывать. Ну, ну тогда почему вы у меня сейчас спрашиваете? Потому что вы обязаны дать ребенку да. образование. Это, так, это вы определитесь. Вы от меня сейчас требуете что-то определить, так. или не требуете? Мы, и хот... Мы... не требуете тогда. Мы... И не это за планами в вашу личную жизнь никто не лезет. По закону вы обязаны предоставить ребенку образование. Это вот. ваша обязанность. Ну mm -hmm. а да. как вы? Вот, смотрите, ну. Кто даст оценку знаниям вашего ребенка, чтобы допустить его к экзаменам на, на базе после 9 классов, чтобы он их сдал? Это не ваша проблема вообще. Подождите, в каком? Это смысле? не ваша вообще проблема, это моя проблема. Я несу ответственность. Но ребенок, то у вас должны будет... функция, функция отдела образования какая? Вести учет. учет. Конечно. Ну так и ведите учет. Почему вы лезете в мою да, семью, ну, хорошо, а как вы вы... пытаетесь выяснить, хорошо, что а и как Юрия. я делаю вы и делаю? Мы бы с удовольствием учет, если бы при переезде с Черноморского района на территорию Раздольского. Так, я, пришла, я пришла, я пришла. Вы слышали? 19 да, феврале, слышали. Да. Я пришла. Я спросила, что вы от меня хотите, как мне вас что вы, вы сказали, изумление. идите прикрепляйтесь к школе, что есть противозаконным. То есть мое право прикрепляться, вы перекрутили, перевертели, вот обязанность. Потом вот четко было сказано, да? Вы обязаны, вы должны, и так далее, и тому подобное. То есть, когда я сказала, давайте я просто напишу заявление, что мой ребенок там на СО, плюс Алиса, простите, лучше загласили. Васильевна приходила 25 декабря. У меня тоже есть видеозапись, как мы с вами общались. И вы сказали, у вас ребенок на СО, да? Я сказала, да. Не, я То есть 25 декабря уже. И, и ранее летом ко мне приходили должностные лица, я их ставила в известность, что ребенок на СО. Но данная информация не подтвердилась согласно э, учетных данных. Я же говорю, что мне полностью. надо поехать в Черноморское взять ксерокопию моего заявления, что ребенок переведен на СО. Вам надо написать новое и подать его... Новое заявление перевести ребенка уведомление, на село. Уведомление. О так почему в прошлый раз, когда я приходила, вы мне не сказали, что просто напишите уведомление, что с такого-то периода ваш ребенок находится на село? Почему вы мне начали навязывать, идите, прикрепляйтесь в школе? Потому что школа... Потому не что не вам должен. так захотелось? Нет, Аксенович. Потому что вам так захотелось. А Потому именно. что Ходим. право ребенка и обязанность у вас совершенно одинаково. Так же самое как у Алисы Васильевны, посещение детского сада – это обязанность. Да. Потому что наши дети ходили в детский сад, так? так? Все люди ходят в детский сад, это ваше право, хотите? О, уже вы начали да. рассказывать по-другому, Это уже право. Я Оксана Евгеньевна, вот Готовы. все равно в очередной равно раз мы возвращаемся. Да, вот я спрашиваю, что вы от меня хотите? Прикрепляться к школе, заставлять, вы не имеете права. То есть уведомление, каким образом мне вас уведомить? Написать сейчас заявление, что мой ребенок находится на семейном обучении с 2019 года. Все, да? И на этом инцидент будет исчезан? Но этот инцидент будет исчерпан, когда соответствующий документ вы обратитесь в общеобразовательное учреждение, заключите с ними договор в соответствии с локальными актами, регламентирующими порядок проведения итог... внутренней и итоговой промежуточной дистанции по соответствующим уровням образования. А самое интересное, что даже если я это и сделаю, я не обязана вам это все предоставлять. А нам не надо предоставлять, нам достав... А откуда вы будете знать, что я с кем-то, где-то заключила какой-то договор? Будем вас приглашать и выяснять, что вы сделали в интересах ребенка на реализацию его права на получение образования. А на каком основании вы меня будете приглашать? А в связи с тем, что в Конституции гарантированы права, и в случае, если выявлен будет факт, неодлежащего вашего права выполнения прав родительских, или нарушение интересов прав свобод ребенка на получение образования, вот тогда здесь будет совсем другой разговор. Мне а вот по... интересно, как вы собираетесь это выявлять, если Федеральный закон о семейном образовании прописал, что отдел образования и все остальные не участвуют в процессе получения у семейного вас, образования. У вас начинка, как вы будете учить, то ли сами лично, то ли кого-то приглашать. Вот это нас не интересует. Ответственность ложится полностью на вас. У -у -у. Здесь я с вами абсолютно согласна. Однако органы... Э Местное самоуправление ведущий учет охваченных детей. Учет детей, охваченных получением общего образования, все равно у нас должна быть информация, охваченном или не охвачен. Так он охвачен, он перешел на семейную форму, Хорошо. Это у вас, понимаете, на сегодняшний момент мы разговариваем с вами с пустого в порожне по той простой причине, что органы местного самоуправления Раздумецкого района, в лице отдела образования, не уведомлены. Уведомление о форме, о вашем выборе в при форме обучения ребенка, вами не подано. Это... Это том, что я очень многие сайты юридические проконсультировалась, мне сказали, в законе нигде не прописано, что при смене места жительства я опять... Хорошо, доказать. Оксана Юрьевна, а можно тогда... Вот вы, вот это рассматриваемое на сегодня обращение, вы делали ссылку на 63-ю статью Семейного кодекса. Однако статья вторая 2 Семейного кодекса сказано, что семейные отношения данным кодексом регламентируются не только федеральными законами, но и законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными документами. Угу. Хочу обратить ваше внимание, что вот эти все методические рекомендации, приказы реклам... о порядке проведения государственной итоговой аттестации, о порядке, о... об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов, которые предъявляются и реализация которых предо... предъявляется они утверждаются приказом органов государственной власти. Понимаете? И это же не пустой звук. Это и тоже да, является... Да, но при этом подзаконные акты не могут Однако, противоречить федеральному Но законам. дело в том, что... Но... Если подзаконный акт прописан, что обязан проходить промежуточную аттестацию, а федеральный закон говорит, что это право то соответственно подзаконы уже не они Аксана Юрьевна, на сегодняшний день у нас нет заключения конституционного суда о несоответствии Конституции той или иной трактовке того или иного приказа. Ну там диалоге. подайте в суд тогда. Я в нем нарушение прав и Конституции, прав и свобод человека, прямоописанное Конституцией Российской Федерации не усматриваю и инициатором как бы не хочу являться, потому что у меня нет оснований. Но и на сегодняшний же день говорить вам о том, что они противоречат Конституции, тоже, простите, как-то несостоятельно. Они просто не соответствуют вашим субъективным мнениям и интересам. Вот и все. Но есть такая фраза «закон суров, но он закон». И нравится он нам или не нравится, мы должны его соблюдать. Ну так я соблюдаю. Mm -hmm. Я уведомила. Ребенка на село перевела. Все. Оксана Ярова, мы опять привык, возвращаемся из пустого в порожник. Ну так к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что вам надо обратиться в первую школу, заключить с ними договор и принести, и принести от них уведомления. Нет, я не обязана. Хорошо. Тогда вам надо, увед... как вы собираетесь уведомлять? Как вот вы... Я спрашиваю, что вы? вы, как орган отдела образования, Хорошо. вы да. являете, что я обязана вас уведомить. Да, Но при этом вы не говорите, каким образом я вы, вас Вы, обучаясь в Черноморской школе по очной форме обучения, вы подаете уведомление в отдел образ... управления образованием по Черноморскому району. И еще когда ваш ребенок у Евы был в статусе обучающегося да. одного из общепрозавателя. Да. он на тот момент отражался. Они у вас уведомления взяли, Но на том бланке уведомления также стоит отметка с указанием общеобразовательного учреждения, за которым он закреплен. В которое он имеет право прийти для и... сдачи да, для проведения Сегодня вы проживаете на территории Роздоминского района. Угу. Скажите, пожалуйста... Информацию о каком-нибудь образовательном учреждении вы в уведомлении укажете, как э, учреждение, которое ребенок... А я не обязана указывать, где мы будем проходить промежуточную аттестацию. Но на момент подачи уведомления у вас все равно должен быть какое-то общеобразовательное учреждение. Вы понимаете, что у нас свобода выбора. То есть мы можем прикрепиться к Северопольской школе в любой момент. То есть сейчас писать заявление, я могу вам написать, что мой ребенок находится на семейном обучении. То есть получается, пока вы в соответствии с вашим правом по, по 273-му 273 выбор общеобразовательного учреждения. То есть получается до тех пор, пока вы не выберете общеобразовательное учреждение, за которым уведомление нам о том, что ваш ребенок охвачен семейной формой образования. Так он уже охвачен семейной формой образования. В органах местного самоуправления Разумского района Данэт информации нет, уведомлений от вас нет. Вы проживаете на нашей территории, вы нас не уведомили. Так я же говорю, давайте я вам напишу заявление, Для чтобы того ребенок, чтобы написать, написано. мы вам предложили пойти зарегистрироваться за первую школу. Вы не предложили, вы обязали. А это. Дело в том, Почему что закон? на основании первой школы, на базе первой школы у нас созданы прием экзаменов в соответствии с приказом. Но мы, мы не обязаны прикрепляться. Хорошо, понимаете? вы не обязаны, вы имеете право выбора, да. но вы же сами сейчас бездействуете, вы ничего не делаете. Не Потому выбираете. что нам разрешено. Нету нормативных сроков. А, в течение каких сроков мы вот должны да, прикрепиться с... в какой-либо школе? Сдачу, Валерий, можно копию артестацию? того письма, что Оксана Юрьевна мне. Оно у меня. Вот смотрите, вот копии как следует из вашего письма. В том случае, когда учащийся имеет желание получить аттестат о среднем общем образовании, учащийся имеет желание это про экстернат. Это раз. Ему необходимо пройти государственную итоговую аттестацию, которая допускается учащиеся, не имеющие академической задолженности. За каждый год обучения документов в на семейной форме обучения, что у вас нет академической задолженности по освоению данного уровня образования, у вас никакого нет. Это пункт 9. Порядка проведения ГИА согласно приказам Миноборнауки России от 26 декабря 2013 года номер 1400. Поэтому прохождение промежуточной аттестации 10 и 11 становится обязательным. Но это уже идет полное, среднее. 10 и 11, да. да. То есть мы еще даже до 9 не дошли. А ваша обязанность сдать ему 9. Дальше. При этом следует иметь в виду, что форма, периодичность и порядок промежуточной дистанции самостоятельно устанавливаются образовательной организации согласно пункту 10 части 3 статьи 28 федерального закона и закрепляются в локальном нормативном акте, принимаемом с учетом мнения Совета учащихся и Совета родителей, часть 3 статьи 30, опять-таки 273 ОФЗ который обязательно размещается на официальном сайте образовательной организации в свободном доступе. А это значит, что если учащегося или его законных представителей не устраивают сроки, формы или порядок прохождения промежуточной аттестации, они не вправе требовать от образовательной организации конкретных, удобных именно им сроков, периодичности и форм промежуточной аттестации. Но они вправе выбрать для прохождения промежуточной другую. На сегодняшний момент. Вами никакое общеобразование. Потому что законом не регламентируется, в какие сроки мы обязаны выбрать какую-то школу для прикрепления. При этом следует иметь в виду, что форма, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации... Это касается работы школы. А я вам объясняю, что законом не регламентируется. Оксана Юрьевна, для вы сынушников. сами себя противоречите. При этом О, следует... 273 вот, ФЗ? У вас у право. 58 я 58-ая промедиточная обучающихся. То есть о чем сейчас, сейчас говорить? Ну, ну, у нас образователь... мы о том, что меня принуждают. Ну, вот потому о чем что мы вы сами 58 я ищут. образовательные организации, запятая, родители (в скобочках) законные представители несовершеннолетнего обучающегося обеспечивают получение общего образования в форме семейного образования обязаны создать обучающимся для ликвидации, условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить за свою, своей временностью ее ликвидацию. То есть на данный момент формируется уже академическая задолженность, потому что, я так понимаю, вы уже год находитесь на семейном образовании и за второй класс. Ну так это вот касается игровой, родителей, да. но не отдела образования. Вы прочитали, что Образовательные родители... Образовательные организации то есть, mm -hmm. на, то есть какие на данный момент созданные условия с вашей стороны для ликвидации уже образовавшейся физической должности а Что решает, что у него академическая задолженность? А кто может это опровергнуть без промежуточной аттестации? Так вот, я ж про то, что пока нет промежуточной аттестации, вы не вправе заключать о том, что у него есть академическая задолженность. Юрьевна, на, семейном вы с января 19 на семейном образовании нет классов. А Мы уровень по класса. возрасту есть в соответствующем... Нету тем. прописанного ничего такого. Оксана Евгина, понимаем, не хотите это? же вы сказать, сейчас что ребенку 10 года. лет, а он должен... 9. Ну, 9. Ребенку 9 лет, и он сейчас только должен рисовать квадратики, кружочки и треугольнички. Это Но же не его уровень. По школе. А вы дав... нет требований. А образование, которое вы им даете, оно должно соответствовать федеральным. А Он может и не соответствовать. Это значит ненадлежащее выполнение вами в Почему? Я Потому могу что... в одной сфере его сфере, а в а другой не, не, советы, не советы, советы. пожалуйста? То есть СОО не предполагает обучать по госту? Ваше предостав... образование предоставляемое как общеобразовательными учреждениями, так и законными представителями. ГОСТ, ГОСТ, ГОСТ, свой, э, ГОСТ работает только при сдаче ПА, а в отношении семейного образования ГОСТы не работают вообще, они не относятся отношениями. Оксана Юрьевна, позвольте я опять с вами не согласиться, потому что, как я вижу, вы... Мы так законы. можем долго и нудно да, разговаривать. Да, но вы выбираете Давайте я пишу вам заявление, что с 2019 -го года ребенок находится на Давайте, но только сразу же нам укажите э, общеобразовательное учреждение, за которым ребенок... А, а я еще не определилась э, с образовательным учреждением, Хорошо, на основании планировать, планировать проходить промежуточную аттестацию, потому что на данный момент есть возможность атестироваться в онлайн школах. Ну, я еще хочу обратить ваше внимание, что как бы... И это ваше право. право. Это ваше право выбор формы обучения и выбор общеобразовательного учреждения. Правильно. Все. А онлайн школы это и есть... А только... порядке проведения итоговых, ой, промежуточных аттестаций исключительно как установленный порядок. Промежуточные аттестации онлайн школы тоже предоставляют и предоставляют документы. Хорошо, но прежде чем нам подать, вы Черномурску уведомили поранее обучающиеся в школе. Угу. Нас пожалуйста. Но так как мы не меняли форму образования, у нас так и осталось СО. Я просто вам напишу, Но вы поменяли с... место жительства. Ну, а так это В законе уже нигде ничего не прописано. И не прописано обратно, что вы должны только раз в жизни это подавать. Ну как я же говорю, что тогда что нам? Подавать, и тогда на суд, пусть суд рассудит. Почему? Как нам быть в этой ситуации, что с одной стороны закон не прописал это, с другой стороны, закон не прописал это? То есть, вроде бы как и вы правы, и с другой стороны, и я права. Пусть суд рассудит. Ну, на суд мы подавать не будем. Это, как говорится, не наши компетенции, для этого есть другие органы. Но, в принципе, уважаемые члены комиссии, есть еще вопросы к Александре Юрьевне? Евгений Валерьевич. Александра Юрьевна, извините, конечно, но мы с вами можем так разговаривать бесконечно, но, к сожалению, день не резиновый. Но мы с вами пришли к единому мнению, что я сейчас пишу заявление, Вы. ребенок находится на семейном образовании. С указанием общеобразовательного учреждения. Я не могу вам указать школу. Потому что мы еще не определились. С Оксана Юрьевна, однако я вам также хочу Хорошо, напомнить, а что вы... на протяжении до получения Покажите общего образования родитель имеет право поменять общеобразовательное. Покажите мне, пожалуйста, закон, где прописан четкий э -э регламент заявления. Это, во-первых, не закон, это утвержденная форма приказа Миндела образования. То есть там четкое заявление, что при, при выборе СО? Да. То есть я пишу, что ранее был выбран СО, мы не меняли систему образования, форму обучения, да? форму обучения, обучения не да. меняли, поменяли просто место жительства. В связи с переездом в другой муниципальный, муниципальный район, уведомляя о том, что мой ребенок, фамилия, имя, отчество, что месяц, год рождения, сколько, ну как, там уже по годам понятно, в, в обучении получают в форме семейное образование угу. все вы нас уведомляете и там Пойдем внизу но сейчас я не могу пойти сейчас у нас продолжается заседание однако если можно подойдите на следующую неделю хорошо угу. я попрошу специалиста который непосредственно ведет учет детей ахэ, нуждающих в получении общего образования мы подготовим все заявление чтобы вас не задерживать угу. и сразу с вами это все хорошо хорошо все оксана Евна, спасибо большое ну, спасибо